Привет, с вами Леонид Ирлан и продолжаю отвечать на вопросы, которые вы ко мне прислали. Третий вопрос. Как перестать... Как избавиться от лишнего веса, перестать заедать обиды и, и т.п. Ну, Давайте так. Что такое избыточный вес? Почему он возникает? Почему люди становятся толстыми. Для... Причин две. Э, первая причина — это попытка такая неосознанная, э, попытка сделаться больше, сделаться видимыми. Да? Посмотрите, увидьте меня. Что значит «увидьте меня»? Э, это такое неосознанное послание, чтобы другие люди, ну, близкие, значимые, Обратили внимание на состояние, на мысли, на эмоции, на мнение мое. Да? Если, я ем, если я становлюсь больше, значит другие меня не видят, не воспринимают. И я через увеличение собственного объема вот, пытаюсь сделаться более видимым. Вторая причина это некоторое заземление. В принципе, причин, ну, вот сколько я работаю с людьми, сколько я провожу консультаций, сколько я провожу именно психотерапевтической работе, все это сводится к двум причинам. Первая быть видимым, быть значимым, быть замеченным, чтобы увидели меня, мои эмоции, мои состояния. Вторая причина это заземление. То есть такая э, подсознательная реакция организма на отлет. То есть, когда вы куда-то улетаете, когда вы находитесь не здесь, а, а от отлетаете, отсоединяетесь от реальности, потому что она некая невыносимая, э то э организм пытается заземлиться. Все-таки да, третья есть причина, но она такая как продолжение... Первый, то есть, так скажем, можно сказать, 1А. Это избыточный вес, это способ быть подальше от невыносимой реальности. А вот смотрите, она объединяет, вот третья причина, она объединяет первые две. Первая, смотрите... Давайте так, я назову третью причину, это вот что такое подальше от невыносимой реальности. Такая толстокожесть, то есть есть некое ядро, мое сердце, и есть некий внешний агрессивный мир. И э, избыточный вес, то есть толстая кожа, да, отвечает, ну, как, выполняет функцию быть подальше, функцию защищаться, то есть такая функция брони, э, эмоций, э, как жир, жировая прослойка отвечает за э, удержание, за выдерживание, за восприятие эмоций э, своих, чужих, и получается худые, худощавые люди, они с трудом испытывают выдерживают, удерживают свои эмоции, чужие эмоции. А, например, люди с избыточным весом комфортно, более-менее комфортно выдерживают какую-то стрессовую ситуацию, стрессовую обстановку. То есть, получается, третий, вот, ну, третья причина, да, то есть, быть подальше от мира, это соединение вот этого отлета, да, вот избежание отлета и эм, заземление. Ну, так, заземление и э, быть значимой, быть видимой. То есть, что такое стресс? Это значит другой человек не воспринимает вас. И получается, ошибка в чем? Когда вы вместо того, чтобы войти в конфликт, поговорить с другим человеком, научиться правильно пользоваться своим, проявлять, выражать свои эмоции, правильно сообщать о своих мнениях, о своих желаниях. Вы просто молча открываете холодильник и топчете тортик. То есть по факту это некая э, прокрастинация конфликта. То есть надо идти в конфликт, надо заявлять о себе, надо в, контактировать с реальностью. Но вы вместо того, чтобы это делать, а идти туда, делать это, это стресс, это больно, это тяжело, это не знаю как, э, вы выбираете пути, пойти по пути меньшего сопротивления сделать, то есть организм все равно хочет хоть какое-то действие совершить. И получается, вы совершаете действие, которое создает некую сиюминутную, э, дает вам сиюминутное удовольствие. И э, ну, давайте так еще одну причину, ну, вернее, даже это следствие э, вашего поведения. Вы едите много, то есть избыточно, избыточное количество сахаров сладкого и которое вместо того чтобы выражаться да, что такое сахар что такое сладкое это огр... что такое жиры это огромное количество энергии которая по факту должна была ну или будет которая должна выражаться в действиях то есть вот например вот я сейчас иду с тренажерного зала я там час полтора часа позанимался я жрать хочу неимоверно а вот я сейчас приду домой и себе насыплю тарелку борща с мясом. Почему? Потому что я совершил много действий, и теперь мне хочется эти действия... Ну, потратил большое количество энергии, и мне хочется эту энергию восполнить. Но по факту, смотрите, что получается у человека, который... у которого избыточный вес. Есть некий стресс, организм стрессует, тратит на вот эти переживания, страдания, тратит большое количество энергии, и ее хочется восполнить, потому что мозг во время активной работы тратит 25%, 20 -25 использует 20-25% энергии, при том, что мозг весит 2% от веса тела, 2-5%. То есть, смотрите, вы, получается... Кушая тортики на ночь, вы э, закачиваете себя энергией, но организм ее не тратит, организм ее накапливает. И получается, для того, чтобы избавиться от лишнего веса, от избыточного веса, э, необходимо осознанно, добровольно войти в некую ситуацию, когда вы м, расходуете, используете энергии больше чем вы ее потребляете в пищу. То есть о чем? Вот, вот для чего служат диеты. Диеты служат для того, чтобы ограничить количество калорий. Но при этом необходимо э, совершать большое количество... Э, ну, тратить большое количество энергии, э, то есть э, в кардионагрузках, например, прогулки или пробежки, как минимум час, то есть через полчаса включается именно тот механизм, который затрачивает... Энергии изнутри, да, собственную энергию. Это шаг номер, да, так, шаг номер один. Э, понять, почему вы, э, ну, да, давайте так расскажу. Шаг номер один. Кушать меньше сладкого. Для того, чтобы похудеть, кушать меньше сладкого, особенно вечером, да, после, после, после трех часов дня. Шаг номер два. Э, заняться спортом и двигаться. Э, расходовать калорий больше, да, чем вы потребляете. То есть расход энергии должен быть большой. Шаг номер три – пойти в психотерапию э, и начать э, научиться э, выдерживать свои эмоции, научиться справляться со своими эмоциями, научиться выражать свои эмоции, правильно, адекватно. Вот я уже много лет, как я учу своих клиентов э, в индивидуальной работе, на тренингах, ну, там эмоциональный, эмоциональный детокс и так далее, я учу, что эмоции, они существуют не просто так. Обида не просто так. Обида это злость, которая не была выражена вовремя. А Злость это энергия, которая возникает в момент нарушения наших границ и предназначена для совершения действия по восстановлению этих границ. То есть по факту... Э, когда вы чувствуете обиду, это значит, вы провтыкали тот момент, когда нарушили ваши границы. И вам нужно было совершать действия. Ну и сейчас эти действия нужно совершать, если еще не поздно. А если уже поздно, то злость трансформировать в горе. То есть понимаете, да, какая сложная механика. И если эту механику не знать, не понимать, не использовать в своей жизни, то все останется на круги своя. То есть э, как избавиться от обид? Давайте так прощение не работает вот те кто э, говорят что для того чтобы избавиться от обид нужно прощать это все фигня это все бред который не работает потому что как только вы простили это, вы таким образом своему подсознанию сказали "Ага, я никто звать меня никак и меня можно дальше продолжать обижать необходимо не прощать а принимать человека то есть понять он козел и просто передвинуть его на позицию дальше от себя, то есть не прощать, а просто внутри себя понять, кто этот человек, какой он, и скорректировать свои действия относительно него. Да? А обиду все-таки либо выразить через злость, через агрессию, либо трансформировать через горе и принятие. Вот. Но в любом случае это все нужно трансформировать, это нужно не оставлять вот как есть. Да? и не просто банально там, сесть тупо на диету какую-нибудь, да, их много разных, но э, принцип какой, что вы посидели на диете, потом с, с нее через неделю сорвались, нажрались, ваш вес вернулся э, в исходное положение, если вы второй раз сядете на диету, на эту же или на другие, то вам уже сложнее будет вернуться с, со сходному весу. То есть, это такие ступеньки. Допустим, вы весите столько, да, там, вот столько-то килограмм, да, там, 70, да, вы за, за, там, за пару недель спустились до 60, и потом 70-72, то в следующей диете вы к 60 уже не спуститесь, вы уже спуститесь к 62. Это получается так, такая ступенька 62, потом опять 74,64, 64 76-66, то есть чем больше вы двигаетесь вверх-вниз, вверх-вниз, тем тяжелее вам будет э, спускаться вниз к своему, к своей некой комфортному телу. Для этого необходимы, необходимы навыки саморегуляции, управления свой, собой, своими эмоциями. Потому что, получается, когда вы вот так вот скачите туда-сюда, вверх-вниз по своему весу, для вашего подсознания это некий сигнал, что вы находитесь в стрессовой ситуации и нужно срочно закачивать себя энергиями, закачивать себя жиром, чтобы выдерживать этот стресс. Нельзя спускать, нельзя освобождать. То есть нужно, получается, еще и э, учиться справляться, адекватно справляться со стрессовыми ситуациями. Уметь справляться. Заземление, центрирование, баланс, э, умение сказать нет, умение сказать да. Вот этому всему я учу на индивидуальных консультациях. Это все, как вы понимаете, не одно занятие, это серия занятий. 3, 4, 5. Это просто для того, чтобы я э, научил вас некоторым навыкам, азам, саморегуляции. Потому что потом, после этого, после того, как вы научили себя э, регулировать, да, справляться со, со стрессовыми ситуациями, которые происходят извне, уже потом можно идти в глубину, идти вот в те причины, которые притянули эту ситуацию. То есть когда-то давным-давно в вашей жизни вы получили. Была ситуация, где вы получили травму, где там, допустим, вас не захотели, вас не полюбили, или вас постыдили, вас обвинили. И после этой травмы вы начали, вы почувствовали вот, вот то вот состояние, меня не любят, меня не хотят, меня не ценят, и меня не видят, и после этого стали усиленно стараться быть замеченными, быть увиденными, или отлетать. И вот и эту травму нужно исцелить, вот пойти в нее, осознать, выровнять все, сбалансировать все энергии и, и исцелить травму понимаете, что травма, которая была получена э, в, в, в общениях, да, от человека, она должна быть исцелена тоже от человека. То есть просто медитациями не получишь. Это нужно именно... Э, то есть травма, которая получена в группе, должна быть исцелена в группе. Травма, которая м, получена в диалоге, должна быть исцелена в диалоге. Вот почему самостоятельно от травм да, мои хорошие, привет, привет! Самостоятельно от травмы избавиться банально невозможно. Поэтому, если вы понимаете, что вы готовы, хотите э, исцелять свои травмы и менять свое отношение к питанию, к правилам питания, к вообще, к стрессовым ситуациям, если вы хотите научиться управлять своими эмоциями, не оставлять их так, как есть, а управлять, потому что у каждой эмоции э, есть своя функция, и они не просто так возникают. Эмоции – это энергия для совершения действия. То есть, если вы готовы научиться вот такой вот саморегуляции, пишите мне в личку, звоните, у кого есть мой телефон, а, ну, обращайтесь ко мне, и мы с вами э, будем м, учить, учить вас э, азам саморегуляции, навыкам, Управление собой и своей реальностью. Все, дамы и господа, спасибо за этот эфир. Если вы считаете, что он полезный для вас и ваших друзей, делитесь им с друзьями. Ну и увидимся дальше в новых эфирах. Все, всем пока. С вами был Леонид Орлан.